Всем привет, с вами Вадим, и мы начинаем новый сезон по Imperion Galactic Survival Уже с версии 1.5.3 Здесь уже должны быть новые сюжеты И посмотрим, что здесь нам завезли после обновления разработчики Давайте начинаем старт Один игрок, выбираем выживание Так, зерно ну, Давайте возьмем рандомно вот такое число так, установим. Стартовая локация. Так, здесь мы играли, на предыдущей тоже. Так, это у нас болото. Давайте посмотрим, что мы здесь еще сможем изменить. Так, новая игра. Ну, давайте пускай будет 3. Потому что это третий сезон. Настройка сложности давайте выберем. Стартовое снаряжение тяжело. Сохранять инвентарь при смерти нет. Прогресс игрока нормально. Скорость деградации нормально. Потребление пищи, кислорода. Вли влияние температуры тоже оставлю нормально. Количество руды на месторождении нормально. Число месторождений также давайте пускай будет нормально. Истощение экстрактором обязательно включено. Сложность противника давайте тяжело. Плотность дронов тяжело, а атаки базы дронами тоже тяжело, чтобы нам не расслабляться. Скорость производства, чертежи, ремонт нормально. Так и лимит блоков, устанавливаемых устройств, масса и цепь точки тоже все включим. Так, потом, не знаю, мне что-то без центрального процессора вот этих вот точек и... Проверки массы объема играть как-то неинтересно. Ну, давайте стартуем. Вот мы уже начинаем куда-то падать. Вот я уже вижу какой-то дрон у нас есть. Летает невдалеке. Так, мы, судя по всему, падаем на территорию талонов. Я немножко уже спускался, смотрел, что тут да как. И знаю, что эти дроны будут патрулировать местность и при любой возможности попробуют меня убить. Так, самое главное сейчас куда-то убежать. Так, чтобы включить задание, мне нужно будет нажать F1. Так, территория талонов. И давайте потихоньку будем отсюда убегать. Так, сейчас что я хочу это выставить наше вооружение которое у нас есть, немножко покушать и я наверное буду сейчас сбежать на территорию талонов, там я надеюсь будет безопасно, они ведь воюют и зероксами и надеюсь что их блокпосты будут уничтожать этих дронов, либо же дроны не будут туда лететь. И по дороге, по возможности, буду я, наверное, собирать какие-то стартовые ресурсы. Так, вот здесь можно детектор построить бесплатно. Так, чтобы нам палаточку сделать, нужны растительные волокна. Так, это у нас зерно. Пока зерно мне, я думаю, не нужно. У меня даже негде его обрабатывать, так, пентоксид пентоксид заберем обязательно так, он какой-то камешек даже лежит так, эти растения у нас хм. так, это что? инопланетный шип я не думаю, что он мне сейчас прям-таки нужен так, что-то радиации здесь довольно много Скорее всего, эта радиация возле воды собирается, так это растительный белок, так давайте немного поставим еду на производство и посмотрим, что у нас есть в округе. он полтора километра к первой постройке талонов дрон с пулеметом, ресурсы да, кстати, я думаю, что на территории талонов ресурсов никаких не будет потому что можно было бы здесь засесть надолго в довольно такие безопасной территории я не думаю, что разработчики могли бы это позволить так, но как минимум я отсюда буду Уходить уже тогда, когда у меня будет какое-то оружие, чтобы защититься от этих дронов. Так, он велоцирапторы. К ним я идти пока не хочу. Так, ну с километра, наверное, точно нужно будет прогуляться. Дрон. Он меня, походу, преследует. Так, второй уровень получил. Такая-то синенькая что? Это можно добыть? Содержит приметий. Так, приметивая руда. Так, где там наш дрон? Ну, он пытается, по крайней мере, подлететь поближе. Так, он в километре есть какая-то постройка. Спринтовать я, наверное, пока не буду, потому что оно кушает довольно много запасов пищи. Так, что у меня там по еде? Давайте еще что-то поставим производиться. Так, охранный пост. Так, я надеюсь, что... Оно меня защитит от дрона. Так, и в таком случае я надеюсь, что где-то здесь и начну себе расстраиваться. Даже можно поближе к воде подобраться. Так, можно... В двухстах метрах еще есть что-то. В трехстах. Так, давайте попробуем поближе к воде подобраться. И ресурсов здесь что-то не особо много. Так, еще что-то произведем. А именно пищу. Итак, чтобы мне сейчас начать расстраиваться, мне нужен портативный конструктор. По-моему F3 нужно нажать, чтобы зайти в открытие вот этим. Так прочее портативный конструктор. А для него мне нужно три кусочка железной руды. Палатку я еще сделать не смогу. Мне нужны растительные волокна. И, наверное, я сейчас поищу еще растительных волокон. Где-то недалеко от этого охранного поста я начну расстраивать себе базу. Надеюсь, талоны будут не против. Так, вон к нам летят. Надеюсь, эта охранная база меня защитит. 140. Нет, не хочет. Хм. И дрон как-то мимо прилетел. Не пойму почему он меня не заметил я довольно таки далеко зашел на их территорию ладно пока я побегаю поищу растительные волокна если будет что-нибудь интересное я вам это обязательно покажу так вот я нашел первый камушек с медью Его я по любому заберу Вон, я вижу еще один камушек. А я его подобрать не могу. А теперь могу. Так, третий уровень получим. Сейчас еще один уровень получим. Нужно будет э, обязательно со временем сканировать местность, чтобы знать, что меня не преследует зироксы. Так, вот еще есть волокна. Так, с куста мне дают по два растительных волокна. Значит, у меня уже должно хватать на палаточку. Есть железо, точнее медь, прометий, пентоксид. Железо я так и не нашел. Вон там у нас поселение талонов. Скрывается. Так, вот еще кусочек меди у нас есть. А еще дерево какое-то спилил. Так, вон еще медь. Медь мне нужна как минимум для патрона. Э, волокна. Это у нас что? Ничего. Ладно, побегу я, пока поищу железо. Вот наткнулся на грядку талонов и получается э, если я что-нибудь отсюда заберу, у меня сразу понизится с ними отношение. Этого я пока делать не хочу. И вообще я не собираюсь с ними ссориться. Так, древняя башня. Скорее всего, тут мы Будем по кусту проходить, э, входить в бой, вступать с этими пауками, я пока не собираюсь. Так, я надеюсь, что здесь уже можно где-то обосновывать себе базу. Давайте поставим палатку. Вот здесь, между этими деревьями. Вот так можно будет поспать. Еще немножко пищи я собрал. Так дроны, насколько я понимаю, летают вокруг. А железа я так и не нашел. Ну я пока продолжаю поиски. Мне нужно будет довольно много железа. Как минимум я сейчас хочу сделать себе мотоцикл, чтобы путешествовать скажем так более быстрее с комфортом относительным такие как бы еще не попасть на зуб этим велосираптором я наверное пойду куда-то к этой границе территории талонов Надеюсь, я там найду все ресурсы, которые мне нужны. И буду возвращаться потом обратно. Я не успел даже выйти за территорию талона. Вот уже первый кусок железа мне попался. Так, сразу же... Три кусочка. Так, это я скушаю. И еще нужно будет насобирать немножко железа, чтобы сделать мотоцикл так я надеюсь дроны меня на нем на мотоцикле хотя бы не смогут догнать так вот еще есть железо насколько я помню кобальт мне не нужен будет медь у меня есть нужно будет еще собрать железо для того чтобы сделать себе хотя бы какую-то штурмовую винтовку чтобы можно было эти дроны сбивать Так, тут ему жарко. Вам очень жарко. Эк. Таракан у меня загрелся. Так, давайте эй, попробуем отбиться. Радумала не будет это только, скажем так, в локациях этих мерзостей, которых мы. А, смотрите, с первой плюхи меня убил. Возрождаться я буду рядышком. Так, рюкзак где-то тут. Надеюсь, паучка этого рядышком не будет. Хотя, он я его вижу уже. Сейчас самое главное забрать все вещи и куда-то отсюда убежать. Запрыгнуть бы куда-то еще. Так, на этих костях он меня по-любому достанет. Так, убежим до камушка. Так, он еще за мной гонится. Так, оружие, набой. Убегаем куда-то. Так, можно было бы еще побежать пентоксид подобрать. Там еще рядышком какая-то еда была. М -м -м, относительно рядышком. Так, давайте поставим портативный конструктор. Посмотрим, что нам нужно для мотоцикла. Есть два кусочка железа. Угу. Так, а нам нужно Железный слиток Железный слиток Мы получим из пяти кусков Еще надо как минимум Найти два Эх Два камушка этих с э, железом И можно будет потом уже построить Мотоцикл Пожалуй, этими сейчас и займусь Вот я нашел первый кремний. Давайте его соберем. Конечно, здесь немного его будет. Но уже можно будет сделать какую-то пушку, потому что у меня есть на нее все ресурсы. Так, теперь все дело идет за железом. Так, это что у нас за камушек? Обычный камушек. Так, вот у меня возникает, скажем так, один, один вопрос, это где мне начинать строительство своей базы. Я думаю, что изначально стоит начинать строительство где-то в горах. Так, это луна что ли? Да, луна. Если я буду строиться под землей, тогда у меня будет довольно -таки хороший прирост камушка. То есть у меня будут бетонные стены. Они довольно крепкие в этой игре. И также у меня не смогут найти всякие дроны. Ну, по крайней мере, это им будет довольно-таки тяжело сделать. Так, мы подбираемся к краю карты. Ну, точнее, территории талонов, И здесь, по идее, должны уже начинать появляться... Камушки с железом Так проверяем Все ли тут безопасно Ну пока да Вот я дошел к скале Туда наверх я подниматься не буду Так растительное волокно я заберу И пожалуй где-то здесь я Начну строить вход в пещеру Так, это немножко посложнее будет, чем в инженерах. Потом сюда я перетащу палатку. И нужно будет изучить какие-то фонарики, чтобы мне освещались тут все, пока я не поставлю нормальное освещение. Так вот переносной прожектор. И, пожалуй, нужно будет еще сделать бензопилу, чтобы собирать какое-то дерево. Потому что я думаю, что этой пушкой будет довольно долго это все делать. Так, вот битый камень есть. Давайте сделаем немного, скажем так, места, где можно спрятаться. чтобы меня дроны не смогли найти так значит сходу я тут поставлю конструктор забросим сюда пока все ресурсы что у меня есть так и в целом особо ничего я собрать и не смог давайте энергетических батончиков пока наделаю по поводу вооружения давайте откроем уже какой то какую-то штурмовую винтовку и дробовик и посмотрим, что мы с этого сможем сделать а, ничего механические компоненты, электроника стальная пластина так, и электронику мы из чего сделать сможем так, волокно, электроника, кремниевый слиток да, нужно будет еще кремний поискать. Радует то, что здесь в округе есть ресурсы, которые можно на свой страх и риск пойти собирать. Скажем, в 300 метрах что-то у нас есть. Так, и, наверное, я начну собирать вот эти волокна для новой палатки, потому что что-то я не хочу возвращаться за старой палаткой. Пускай она там стоит себе. Так, кстати, уже темнеет. Так, зерно. Так, могу сделать новую палатку. И, наверное, я сейчас пойду сделаю палатку, посплю, потому что ночью я тут особо лазить не хочу. Так, где наш вход. Так, вот моя пещера. И освещение никакое я сделать не смогу. Хорошо, сейчас придется палаточка. Она уже есть. Я, наверное, где-то ее сейчас поставлю снаружи. Вот тут. И ляжем по спину. Так, я так понял, мы поспали только 8 часов. Давайте еще ляжем поспим. Вот уже утро. Смотрите. Мерзость там ползает. Не хочу я ей на зубы попасть. И она меня заметила. Ай-яй-яй-яй-яй давайте попробуем его убить так, инфицированный блин, оно довольно таки от него не вернуться Хрым. да, выжить тяжело тут так, значит возрождаемся Наверное, возле палатки. М -м да, не тут я хотел возродиться. Так, не у талонов. Шиница рост. Так, его я. Шиничку я пока собрать не смогу. Так, теперь, чтобы не потерять все свои вещи, нужно по-быстрому туда вернуться. Нужно быть. Нужно быть немножко повнимательней. Так, я, по-моему, где-то тут был. Так, маршрут. Так, давайте я изначально. А у меня еды полно. Делаю инструменты. Детектор. И пока пойду обратно к базе. Так, новая отметка там. Так, вещи я забрал, тут вот летает дрон. Я, наверное, пока сброшу все ресурсы, которые подобрал. Я еще нашел один камушек с кремнием. Вот ягоды нашел. Так, пентоксид выкладем. Так, и с оружием мы опять-таки ничего сделать не сможем. Электроника есть. Механические компоненты нужны. Стальная пластина. Два железных слитка. Опять-таки все, впираемся в железо. Так, давайте это все я пока выкладу обратно сюда. Это заберу. Нужно будет те инструменты удалить. Так, это у нас дрон. Надеюсь, он под землей меня не найдет. Пролетает мимо. И надеюсь, улетит скоро прочь. Палатку нужно будет также переместить куда-то там вовнутрь пещеры. И, надеюсь, под дорогами обратно того зараженного не увидим. Потому что кажется, что с таким вооружением, которое у меня сейчас есть, с ним воевать как минимум бесполезно. Ну да, меди тут довольно-таки много. Так, он к ресурсам еще 200 метров. можно немного еды по дороге собрать вот что я заметил еще удобную вещь раньше подбор ресурсов и опыт отображался внизу между хот-баром и так где там инвентарь короче вот тут сейчас оно отображается здесь в верхнем левом углу и это куда удобней оно в глаза более так скажем Явно бросается. Так, вот еще один есть. Так, я нашел железные залежи. Их я, наверное, начну разрабатывать. Так, надеюсь, сейчас ко мне дрон никакой не подберется. Так, вот есть. А так можно железо собрать вот еще кусочек еще три все же я думаю что копну немножко железа потому что это такой ресурс который мне понадобится в больших количествах тем более пока у меня нету мультитула и еще каких-нибудь конструкторов и тому подобного. Хм. Руда довольно-таки глубоко лежит. Но репутацию с талонами теряем правильно ну, пускай извиняют так надеюсь я больше не буду у талонов копать, сейчас мне самое главное нужны мотоцикл и вооружение чтобы можно было довольно таки без проблем отбиться от этих дронов я уже буду копать у них за пределами территории талонов так давайте я уже когда прибегу на базу посмотрим что у нас там с репутацией так я уже в своей пещерке железо, железо немножко накопал так это еда так температуру тела понижает Немножко здоровье пополняет. Так, пока я растительный белок пущу на какие-то полезные вещи, давайте бинтов наделаем. Да, много не получилось. Ну Тогда пока наделаю еды. Что у нас там с репутацией? Так, талоны безразличия нужно дружелюбный, чтобы была возможность копать у них на территории Итак, значит теперь я должен сделать штурмовую винтовку патрон винтовочный остальная пластина, медный слиток, нитроцеллюлоза Ну, растительное волокно, это у нас нитроцеллюлоза давайте также сделаем какое-то колесо патронов Так, можно будет... Так, это я пока уничтожу. Нужно будет собрать еще какое-то количество дерева, чтобы у меня было какое-то топливо. Кстати, я там уже четвертый уровень, по-моему, получил. Так, для базы. Малый кислородный бак. Открываем топливный бак. Малый генератор. И, наверное, сразу нужно конструктор открыть контейнеры пищевой процессор давайте тоже сразу откроем мне еще 10 очков опыта осталось солнечная панелька и наверное охранную турель так инструментом инструментам буря открою седьмого уровня сейчас можно открыть мультитул но этого я пока делать не буду из вооружения опять таки я пока ничего не открою тут э, переносный термовентилятор давайте беспроводное соединение открою оно в любом случае не помешает и пока на этом думаю все так значит штурмовая винтовка готова Несколько десятков есть патронов. Так, сотня. Давайте посмотрим, что из себя представляет эта новая текстурка с оружием. Так, дронов пока нигде нету. По крайней мере, рядышком. Давайте я также еще поставлю на производство дробовик еще несколько патронов сделаем так, это все дробовик мне нужен для того, чтобы отбиваться от мобов которые тут будут ползать так, он дрон в 600 метрах есть так, самое главное, я забыл, что мне мотоцикл нужен Железо на него в любом случае я надеюсь, что должно хватить тогда делаем еще мотоцикл так и дрон в 800 метрах ну что, дорогие друзья, я на этом буду прощаться, здесь у меня уже появилось оружие я уже не беспомощен в следующих сериях я попробую уничтожить эти два дрона, которые тут летают и, наверное, пойдем уже по квестам. Так, одиночные миссии. Пойдем уже по истории. Я надеюсь, что смогу нормально их переводить, чтобы было довольно-таки интереснее смотреть. Ну, на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Всем спасибо за внимание. До встречи.